да я действительно отошел от торговой системы и получил убыток более чем на 5 долларов буквально там за 49 секунд в этом видео не спешите его кстати перематывать я вам покажу изначально ситуации которые давали заработать на которых можно было заработать а потом я вам уже покажу ситуации на которых я больше всего потерял это будет разбор сделок за неделю поэтому присаживайтесь поудобнее а мы будем начинать первую сделку на этой неделе я отрабатывал по инструменту эфир на истории мы с вами видим два вот таких вот касания которые формируют Каскад из уровней поддержки Я собственно жду поджатия к этому уровню Некую хотя бы минимальную проторговку И собираюсь здесь заходить на пробой Этих уровней В стакане была неплохая активность Часть своих отложенных заявок я выставил до плотности Часть после, сразу лимитные заявки На закрытие примерно от 0.3% И ниже Как мы с вами видим у нас идет очень хороший импульс На этом импульсе забирает меня в позицию Сразу же закрывает меня По тейкам некоторым Но так как у нас стояла плотность на отметке отметки 1815, дальше движение у нас не пошло, поэтому часть зафиксирована по лимиткам, но ну и остатки я уже скинул по рынку, по дневнику трейдера эта ситуация выглядит у нас вот так, удалось в процентах забрать 0.32 и чистыми 1230 долларов буквально за 4 секунды. Следующая сделка на этой неделе была отработана по инструменту BNX, мы с вами видим то, что этот инструмент начал активно расти, становится в некую консолидацию и формируется такой вот каскад из уровней сопротивления, первый уровень, второй. Все эти уровни находятся максимально близко рядом друг с другом, но так как у этого инструмента большой шаг цены, я даже думаю, видите, то, что график здесь не совсем такой плавный, какой-то рваный. Я все-таки принял решение здесь заходить, но не на полный рабочий объем. Все свои отложенные заявки я поставил в первый локальный уровень, заранее кликнул небольшую часть, собственно, меня забирает в эту позицию, идет какой-то импульс. Отменяю лимитку и просто выхожу здесь по рынку. По дневнику трейдера я думаю видно то, что ситуация отработана идеально. Можно было забрать опять же в два раза больше, если бы заходил на полный рабочий объем. Но увы, то что есть, то есть. Следующая интересная сделка была отработана по инструменту ARB. На истории мы с вами видим первый уровень поддержки, второй уровень поддержки. Эти два уровня находятся максимально близко друг с другом, это как раз-таки те сетапы, которые я отрабатываю, это именно те сетапы, в которых я захожу на пробой уровня, Собственно здесь было все аналогично. Некоторую часть кликнул заранее, еще добавлялся отложками в уровень, идет у нас хорошее импульсивное движение, малая часть фиксируется по лимитным заявкам, но и остатки скидываю просто по рынку. Ожидал от этой ситуации намного большего движения, но что рынок дал, то я и забрал. На этой неделе вообще было очень мало моих торговых сетапов, было очень мало пробоев, на пальцах даже можно пересчитать, это эфир, то что я вам показал, BNX, это CFX, который я пропустил. Ну, Собственно, РБ, который я забрал, но ну и тоже это не самый лучший пробой. Поэтому неделя такая, я бы сказал, реально грустная для пробойщиков, потому что ты такой сидишь, сетапов нет, а куда-то зайти как бы хочется. Здесь я зашел уже на нормальный объем, и прибыль получилась довольно-таки существенная, 1426 долларов. Все круто, эти сделки я вам уже не показываю, потому что они открыты на какой-то небольшой объем, плюс здесь минуса, либо плюса не такие значительные, поэтому разбирать, эти сделки я просто не вижу смысла. Но ну, а теперь давайте уже перейдем к самому интересному, наверное, то, зачем мы тут собрались по пробоям, вы поняли. Было только 4 хороших пробоя, которые можно было отработать и кое-как на этом заработать. Далее инструмент альфа. Я увидел то, что этот инструмент у нас начинает активно покупать там по ровным, грубо говоря, отметкам часа. Вот условно здесь было 20.00, да. Здесь было у нас там условно 7.00 вот на этих вот палках, и я ожидал примерно увидеть, что такое в 11.00. Как раз таки здесь 11.00, я понимаю, можно как бы взять пробой, но это вообще как бы смотрится не технично, поэтому думаю, попробую в своей жизни впервые отработать нож. Чтобы вы понимали, ножи я как бы не торгую, если торгую, то на какой-то небольшой объем, но тут я решил уже, так скажем, попробовать по-нормальному, оценить свои возможности, так скажем. Идет хороший импульс, зато по кваленте заходим, все красиво, сразу рисую 2.5%, практически 3%, выхожу. Все круто, классно. Вот та самая сделка в дневнике. Удалось заработать 54 доллара за 5 секунд. Однако вопросы, почему здесь я зашел всего лишь на 3, хотя заходил как бы на 10. Непонятно. Однако, как вы поняли, на этом все не закончилось. Инструмент альфа продолжил дальше расти. Идет какой-то тупняк. Этот покупаш все-таки у нас продолжает покупать. Все выгребает то, что есть в стаканах. Кликаю опять. Это была тупая точка входа. Сразу же выхожу. то что вышел. Молодец. Здесь точка была более-менее в плане ленты. Но опять же, когда вы берете нож... Ребят, смотрите в стакан, чтобы он не был вот просто вот таким вот пустющим. Такой вот шлак неликвидный, можно просто брать, я не знаю, там пампить на 200-300%, потому что стаканы просто пустые, хотя тут объемы как бы проходят, я бы сказал большие, но тем не менее это пустые стаканы. В стакане спота все подставляли какие-то объемы. Я думал, то, что мы все-таки от этих объемов будем заходить, чтобы вы не думали, что там точки какие-то рандомные. Я старался и за стаканом следить, но там настолько был агрессивный покупатель, что он это просто все выгребал. В этот момент я пропускаю точку выхода, надо было просто здесь выходить. Но уже мне рисуют минус 8. То есть я отвлекаюсь, чтобы вы поняли на стакан спота. Я потом вижу то, что у нас разбирают, но в это время мне уже рисуют как бы минус там 6%, я смотрю, то, что объем не такой большой, и думаю, ну как бы ладно, ничего страшного нету. Но потом в моменте, как бы вся эта суета, понятно, заканчивается, инструмент идет намного дальше выше, рисует мне минус 12%, я понимаю, что это уже все убыток как бы крышесносный, я такой, ну... Блин, приехали, прикольно как бы. Здесь начинают уже толкать плотностями на фьючах. Конечно, это сейчас вам, возможно, не видно, но поверьте мне на стол. там такие завалы из плотностей появились. И это была настолько идеальная точка, просто кликнуть и сидеть. Как вы видите, я вышел из этой позиции, вот выхожу и здесь просто инструмент продолжает дальше. Падать. По итогу отработка всех этих ножей увенчалась первым входом на минус 230 долларов, объем маленький, все окей. Второй вход у нас увенчался на минус 209 долларов, но такое уже неприятно. Далее началась какая-то повышение объемов. А, ты шон, да? Короче, заигрался пацан, зашел на 40 тысяч, получил убыток на 5 700. Это просто ювелир, просто такая крутая отработка. Сейчас вам покажу телегу. Вообще, подпишитесь на телегу Скрипта, потому что тут я сразу публикую вот с этапы. Вы там это могли уже увидеть 29 апреля, а видос я вообще не знаю, когда там выйдет. Короче. Вот как это отработано, два раза кликнул, понимал, то что объем маленький, ну типа могу позволить, там даже это не плечо, это пол плеча буквально, думаю, ну ладно, попробую еще раз, потом вижу, что, что вообще какой-то бред не контролирую ситуацию стаканы потерял все короче вышел но как вам сказать я отработкой своей недоволен вот я все-таки взял финалку но опять же финалку то я взял но смотрите точка входа зачем я так быстро выскочил можно было с этой сделки я не знаю там тысяч ну, 10, 10 12 забрать по итогу я там перекрыл только немного лося и к чему вообще веду, ребят, если у вас пока нет статистики, это просто вот через свой опыт, нет статистики вот по ножам, не торгуйте пока на рабочие объемы ножей, я вот решил попробовать, как бы у меня рабочий объем повыше, понятно, в ножах они пониже, но все равно заливать даже тех же 60 тысяч 40 000 на моем месте, это была ошибка, потому что, ну кто знает, такие пустые, Монеты, мало ли запампили, я не знаю, там на 100 процентов это все, это типа хотя кажется 100 процентов невозможно, но кто его знает на таких пустых монетах. Здесь у меня несколько ошибок, первая ошибка то, что я все-таки плохо читал стакан, можно было это делать более грамотно, первые входы можно было отступить не в такие большие убытки, потому что это четко как бы читалось по стакану спота, но опять же, как бы кто не наступает на ошибки, тот их и не понимает. Вот когда есть запись, я потом пересматриваю, понимаю, то, что тут можно было просто стоять. Это настолько железная была точка, в том плане, что там просто завалили этими плотностями. Хотя бы если был стоп, он бы был максимально каким-то коротким. Ну, понятно, то, что не прям максимально коротким, но там, я не знаю, 0,5, вот сколько тут условно. Ну, 1% максимум был бы стопа, да? Там долларов 600 бы я отдал. Но... Опять же, можно было сидеть, выжимать, не, не выскакивать вот здесь. У меня такая суета, короче, началась. Ну, вот видите, нет практики просто с ножами, поэтому так произошло. В целом, смотрим в журнал. Когда я торговал по пробоям, статка была вот такой вот, да. Поторговал я по ножам, привет, здравствуйте, всем привет, да, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, у нас тут много чего интересного И суббота получается минус 2,964 закрыл Получается в понедельник забрал пробой по эфиру и по BNX, в пятницу забрал пробой по ARB И если бы не лез в нож, то эту неделю я бы закрыл там примерно в плюс 3000 долларов, плюс кэшбэк примерно на долларов И было бы вообще круто там 4... Тысяча долларов примерно бы вышло за неделю. А так попробовал новую стратегию. По факту закрываю неделю в минус, да, но с кэшбэка придет. Если тоже хотите получать кэшбэк, то сейчас появится QR-код. Можете отсканировать. Это сервис, который позволяет получать тот самый кэшбэк. В общем, я этим кэшбэком пользуюсь, возвращаюсь себе, поэтому неделю как бы закрыл реально в минус, 53 доллара, немного так обидно, то что всю неделю вроде бы было нормально, там пробой, пробой, там, хоть и пробоев мало, но тем не менее, это можно было там заработать, ну, условно, там, 5-10% к депозиту спокойно. Apple является один такой вот ножик, немного отклоняешься от системы и сюда вот это вот, да? Короче, ребят, всем удачи, всем профита, счастья мира, торгуйте по стратегии. Вот это вот, если и новое что-то пробуете, то всегда это тестируйте, проверяйте, собирайте статистику. Всем удачи, профита, добра мира и всем пока.